Друзья, всем привет! Здарова, ребята! Приехал ко мне уже Макс. Вот встретились на вокзале и сейчас решили для вас отснять благотворительность. Давно уже не было благотворительности. И вот я считаю, что такие видосы снимать нужно, потому что они вот мотивируют людей. Когда я вот оплачивал бабушкам покупки, много людей тоже оплачивали бабушкам покупки в супермаркете, и в первую очередь вы это делаете для себя. Главное отдавать, потому что вам от этого хорошо и приятно, да. Неважно, да, как там человек потратит эти деньги, пусть он их хоть пробухает, неважно. Вы делаете это для себя, то есть посыл в том, что нужно отдавать, так что это очень важно. Икру хочет. Честно, сэр. Дивитель, банки и трое. Что он сейчас тут хочет? Рыбу там червону. Будет, да? Не, что я, что что сегодня Нет, ну я же только что рассчитался. Можете спросить у охранника, у косильщика. Просто делай людям приятное. Благотворительно сегодня. Только сегодня такой день. Сосиски, мясо. Так, давайте, а то вы не возьмете, я вам сам. Так, какую выборку? Филе, да? Две филейки. Так, сосиски может. Вот такие докторские данки. Бачки докторских. Нет. Все, жду вас на кассе. Все? Нет. Хорошо, да? Я... Вы меня спрашивали, как я сейчас занимаюсь благотворительностью. Лично я вот сейчас не занимаюсь. Я поручил это дело, можно сказать, родителям, любимой. Вот 5% отдаю, и они инвестируют. А вот я лично такой занимаюсь мелкой. Ну, делаю людям приятное. Там, помогаю бабушкам, оплачиваю покупки в аптеке, в супермаркете. Можете еще что-то пойти взять? Спасибо. Благотворительно Спасибо. сегодня. Спасибо. И самое главное здесь то, что не важно, сколько вы отдаете. Главное, что вы это делаете, знаешь, регулярно. Вот э, ты как занимаешься благотворительностью? Не так, пока масштабно, как вы. Тоже не важно, сколько. Да, главное да, делать. Ну, это, конечно, большой экстрим, когда заходишь на рынок, просто на рынок, находишь пенсионера, какого-то там бабушку, и покупаешь ей там, и когда говоришь, покупаем, ну, берите все, что вы хотите, то она много реально не набирает, она набирает там на 200-300 на гривен, то есть это максимум, ну, тысяча рублей, да. И она говорит, боже, как я это все донесу, и это такой и экстрим, и очень сильно приятно, и как-то все дела тогда идут лучше, да. действительно. Вот это круто. Вот такие поступки... Они для вас, они должны вас мотивировать. И плюс эти люди, да, вам желают. Да, больше, чем на день рождения. Да, блин, и свечки ставят. И вам это, да, вот ничего не стоит. Стоишь в очереди в супермаркете, видишь перед тобой бабушка. Ну, что она там берет, да? Угу. Три яйца, полбуханки хлеба да, да. и масло. Все. Возьмите, оплатите, да, они боятся, конечно боятся, же, с этим тяжело, да. Спрашивают еще, от какой партии, да, да за кого голосовать, часто. это очень часто. Говорите, что вам нужно, это я серьезно? все хочу, серьезно. А вы кто, может, да. вам голосовать нам? Нет, я говорю, что я с благотворительной организацией, там, помощь пенсионерам Украины, вот такое прокатывает. Так, ну что, подарок, да? А, Макс мне тоже подарок принес. Как вы думаете, что мне Макс подарил? Что можно подарить человеку? Вот интерактив сейчас. Ребята, что бы вы подарили Тарасу, когда вы его увидели? бы? Не, ну как ты сказал, что подарить человеку, у которого все есть? Да, ну вот это самое интересное. Вот, Макс мне подарил книгу. Я, правда, пока не знаю, какую. Давай открой, да? Заморочился, Ну а как же, как же. Ну, я люблю, так. знаешь, так по-красивому. Я знаю. Ты ты уже ты. можно рвать, да? Ну давай, еще один покажу подарок. Короче, две пищи, одна для ума, другая для жила. Банка огурцов просто... У Макса в городе это... Что это? Огурцы? Это фишка. Это фишка до города. Так, Клейтон Кристенсен. Стратегия жизни. Одна из самых значимых книг о личной философии 21 века. Форкс. Честно, я такой книги не слышал шикарная книга почитаешь такую книгу да мне макс подарил спасибо пожалуйста так а я тебе дарю как и договаривали ты же те выбрал да атлантики но они не знают знаешь как а уже все нет ну и хорошо я взял одни знаешь мне в комментариях там писали люди так типа там часы говно и говорю ребята хоть за 100 рублей мне не главное не главное Кто писал говно Часы, говно, часы, блин, говно часы блин, писали, по 600 реально. баксов, какие у тебя часы, я если ты гов... писал, что это говно, у меня вот часы за 500 баксов, вот это дороже, вы думаете, что я в роликсах хожу каждый день? Роликсы а это выходные часы, у меня такие часы на повседневную носку, ну потому что ты mm -hmm. там вечно они царапаются, вот Роман. золото, я не хожу в роликсах, я хожу вот в обычных часах за 500 долларов, в Атлантике вот тебя за 600 долларов, что это, голимые часы? Нет, я говорю, ребят, тут не в часах дело, тут реально дело в том, чьи они. Вот найдется какой-то хейтер, да, такой? Угу. Ну давай, ты примеряй, и я буду снимать. Да. Швейцарские часы. Так у Макса тоже он нормальный. Да. <coughs> тоже подарок огонь. Часы бог. Мне ну, нравятся эти? Конечно. Тут нажимай, да. Стрелка, Пошел, да, вот видишь. Теперь нажимай пауза. И вот эта кнопка сбивать. Чикс. Ух ты. Ну это серьезка. Прикольно. С хронографом. Ну, Атлантики. Шикарно. Можешь загуглить, это нормальная фирма. Загуглите, ребята, если не верите, блин. Что это за часы? Смотрите, даже Шикарно. вот, карточка тебе идет. Видишь, швейцарское угу. качество, вот, с 1888 года. Подпись, короче, пушка. Так, ну вот мы и на вокзале. Я последний раз снимал здесь благотворительность. Помнишь, да, старое видео? Да, помню, видео? помню да. Года два назад. Не еще шутите? Нет, нет. нет. Давайте. Держите, просто, просто держите. Делаем людям приятным. Да нельзя, много конфет. Конечно. Держите. Давай, вы что-то Серьезно? Нет, это серьезно. Да, все. Передайте привет. Спасибо. Вот бабушка продает цветы, да? Пойдем? Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько стоит? 50 и 40. Там рамки от медведей не будут стоять. Выбирайте, а на новая новая. Такие, такие. Тут эти два брата вступила. А выкидываете? Василий Флох, Кагино, Без гемиловых мальчики. А я к вам не за цветами пошел? Я с благотворительной организацией, и мы помогаем пенсионерам. Почему у меня дочка с церебральним парадением, а мне 83 года я хочу, помогаю, Так что держите деньги, цветов не надо, 500 гривен вам. Да ну, не, не Давай. Не Давай. Иди, забирайте эти деньги. А так. куда их? Нет, не, не, не. Продавайте, да. Зарабатывайте. Я за тебе буду а, Я Тарас. Максим. Ага. Хай Бог с вам Ну, мне, Боже, от я не могу вам передать. Все нормально. Хай Все нормально. Хай Бог с торицей вернем ваше подаяние что вы никогда не хворили, что все у вас было в жизни то, что вы хотите. И вам тоже. Поможи Господи. Хорошего дня. Как так, приятно, да? Привет. Да, это приятно, Боже, конечно, классно. И вот так, так всегда, да, когда нормальные, адекватные люди, всегда так реагируют? Да. Да просто, ребята, непередаваемо. Мурашки по коже просто. Уже операцию. зарядились, вот, да, да? Уже заряд такой пошел. Мы же показываем это, знаешь, ну, не для понтов каких-то, это как бы, как пример надо напоминать людям об этом, потому что мало да, ли... это важно, типа, многие точно... говорят, зачем ты снимаешь, делай это в втихаря, я делаю это в да. но нужно же им показывать это если бы такого контента было побольше менялось бы общество немного, да, а там ну, всякая да. дичь, типа это плохо. Нет, спасибо. Понимаете, мы должны э, вот снять отчет. Да, отчет у нас. ничего не надо, мне. Хорошо, Хорошо, хорошего есть. вам дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Спасибо, мы пенсионеры, но нам помощь не вызвать. Нет, держите. Это, мы должны снять отчет, что мы помогаем 500 гривен для вас. Это просто так. Да. Ну, вот я медработник когда-то была, ты то тоже помогали мне на силу и взносы. Спасибо. Все, хорошего пенсионеры. вам дня. А да, я тоже не отказался, потому что ну, он же сказал. Сразу говорить не надо. надо. А потом и тоже хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией Инстарлинг. У нас сейчас... Э, мы раздаем помощь пенсионерам, в общем, называется он да. акция сейчас. Держите, пожалуйста, 500 гривен. Банка, 500 гривен. Что? Держите 500 гривен как пенсионерам. Нам нужно отчитаться просто да. на камеру, что мы раздаем действительно деньги. Молодцы, Возьмите, люди, пожалуйста. Молодцы, мне сказать, что я украла Возьмите, сейчас. пожалуйста. Нет, да вы что? А вы что? Ваши... Я не возьму. Страшно. Да просто помощь просто для вас. Вы голубей кормите, а мы вам денежки даем. Все. Мы же не всех не выбираем, понимаете? Так. Все нормально. У нас не есть бюджет, вот, который мы должны раздать обязательно сегодня. Да, да. Не и записать это так. на камеру. Нам нужно да. отчитаться. Да. да. Возьмите, пожалуйста. Купите себе что надо. Все. Возьмите, пожалуйста. Не переживайте. Это чисто. И все, нормально. все нормально. Все нормально. Все. все хорошего вам дня. Откуда? Как Инстаргинг. Инстаргинг. Помощь Инстаргинг. Пенсионер. пенсионерам Украины. Осталось. Спасибо. Хорошего вам дня. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с благотворительной организации, помогаем пенсионерам. Да. А сколько может шальку мая? пожалуйста, 500 гривен вам. Конечно дадим сейчас. Возьмите, возьмите. Есть у тебя сейчас? Конечно. Так, и вам возьмите тоже. Держите, 500 гривен вам. гривен вам. вам. Ну, все, хорошего вам дня. У нас есть деньги, мы их должны раздать, вот снять, чтобы что мы вам получили... Это что? Мы это, это просто отчет, отчет. это просто так дали. вам У нас денежки, есть все. Деньги, мы должны их раздать, понимаете? Это отчет. Mm -hmm. Это просто все, так, хорош... все, хорошего вам дня. Что мы вам дали деньги, что мы их не себе забрали, понимаете? Мы должны раздать. 500 гривен. Все, хорошо вам? Дня. Все, всего доброго. Да, да, люди так и реагируют. Ну, у нас, я как бы с, с маленького города, то там чуть попроще. Меня узнавали не раз, боже, а вы Максим? Да, вы так поете красиво. В смысле поете? Ну, я как бы певец вообще. Да, да, да. А где, где ты спел. Выс... Ну, это вообще моя профессия, я вообще певец конкретный. Профессия ну да. так а как она узнала, что ты поешь? Она я, я слушала твое выступление? Я еще раз выступал на сцене, она а, очень любила. раз? Моих... Да, да, да, в городе она выступила. Так, да, ну, да. идем отсчитаем деньги, меня уже закончили. Курточка удобная. Хожу в этой курточке уже, блин, сколько лет? Уже два года, да? Водка ходят миллионеры. Да, в одной курточке. В одной куртке, потому что я не парень, да. Я не выбираю куртки. Я выбираю недвижку, ребята. А у нас наоборот люди. Они могут, да, какую-то технику выбирать две недели. Да, да, да, да. да. А если покупают какую-то там недвижимость, все берем. Ну или телефон тоже. У меня еще до сих пор iPhone 5, блин. Да, расскажи концепцию. Почему? Ну, так? концепция почему так? То есть я сразу добьюсь э, целей повыше. Точно так же самое. Макса как цель мне... квартира. Квартира сейчас, да. А не, блин, покупать новые блин айфоны, так как и у меня. Я да. со стареньким ноутбуком работал. Тоже пока не купил квартиру. То а же 5, самое. Дрель да. везде. Мы помогаем. Просто людям нам Вот вам гривен. Не надо мне вот, вот, идти, поля, идти. Не хочу я ничего. Просто помощь. Не надо мне помощь, Почему вы так выносите? А не хочу повы... не, хочу. Мы повы... не что мы... Идите, не надо мне. Хорошего у меня. Можно вас? Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Стримаем 500 гривен для вас. Ну, спасибо. Я живой кассейно хочу взять и билет, можно найти. Вот, хорошо у меня. Я не могу выговорить слово благотворительной организации. А -а -а -а. Благотворительной организации. как ваши дела? Мы не свидетели ЕГОВЫ, мы благотворительной организации, Инстарбин. Сегодня у нас акция, мы раздаем помощь людям, помощь трудящимся, помощь бабушкам. Возьмите, пожалуйста, 500 гривен. Возьмите, просто, это все нормально? все? Просто, просто помощь. Просто мы просто должны помощь. раздать деньги, снять что. Мы, типа, это не Все, Хорошего вам сдать. дня, Всего да? Доброго. Вот так вот. Если не берут, засовываешь карманы, да, все. все и уйти. Здравствуйте, дедушка. Да. Как ваши дела? Мы с благотворительной организацией. Да, и как благодарительная организация Instalbin помогаем людям сегодня. Вам повезло, вы получили 500 гривен. Вот так, вот хорошего дня вам. Серьезно? Да, Абсолютно. серьезно. Все, все, всего все хорошо. Спасибо. Так, вот стоп, Макс присоединяется. Стоп. Я присоединюсь, потому что, блин, как-то. Неловко уже, Неловко, да? конечно. Ребята, самый кайф, когда раздаешь свои деньги. Я тот -то раз мне бюджет тоже выделил, а я хочу свои еще деньги пораздавать. Погнали. Здравствуйте. Мы благотворительная организация да. «Инстандинг». Помогаем трудящимся, рабочим, пенсионерам помогаем. Держите. Вот вам 500 гривен. всего хорошего. Хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте, можно вас? Мы с благотворительной организацией помогаем ой, пенсионерам. Ой, боже, это хайбина, Бог мой. Да держите. Это мы что в самом деле? Мы помогаем, это вам помощь, держите. Идите, надо, чтобы я вас не бачила с грешми. Без вас? грошей, ходите. От грешми и текать буду у вас. Все, уходите. Я что, я не калейка. Да причем, мы просто Мы помогаем. пенсионерам не помогаем, нам, у нас. Нам, нам, беги, помогать. А надо не скрываемо. Ну ладно, да. Все, бывает из животных. Спасибо вам. Хорошего дня. О, жестко, да? Жестко, да. Ну это нормально, это вообще. Да, вот привыкайте к таким реакциям. А если будешь упрашивать, будет еще хуже, понял? Да. Да. Такие могут послать. Это помощь для вас 500 гривен. Благотворительное... Это просто так. Просто так, да. Держите. Все, Все хорошего вам дня. Мы сегодня раздаем денежки. Вот вам 500 гривен. Все, спасибо Все. вам большое. Хорошего, хорошего вам дня. Хорошего дня. Господи, дай вам здоровья. Спасибо. Здоровья. Спасибо Ребята, большое. Ребята, как вообще можно дизлайки ставить, блин? Вы сначала сами, типа, да? Раздайте Они, деньги. себе О. дизлайки ставят. Лучше захейтить кого-то, чем подорвать задницу. Тоже ну, конечно. Захейтить проще. Конечно. Ходим по базару. Ну, вот и бабушка, как раз, как раз у бабушки я кошельки пусто. Та раз я уже все раздам. Да, у меня еще есть. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией. Это вам помощь. Держите. Так, а мне эти шуточки. Нет, это не Нет. шутка. Мы помогаем, и мы должны снять, что мы помогаем, понимаете? Отчитаться. Отчитаться, да. Держите. У нас бюджет, да. нам, у нас нужно бюджет нам нужно на раздать. Усмотрение. Нет, я. Держите, Держите, это, это, это вам от чистого сердца, помощь, понимаете, это число, ничего делать, 500 гривен, 500 гривен все, хорошего вам дня, всего доброго, да, если все учесть, что у меня ровно 500 гривен неделю назад вытащили из этой вот сумки, Бог все видит, да, Бог все видит, хорошего вам дня, счастливо, счастливо вам, счастливо. вот, да, как, Такие люди притягиваются, да? Да, вот, да. кому надо, У нее украли быть. 500 гривен. Мы вот так вот, да, чисто? У нас радар. Да, да, да, оно все, сила притяжения работает. Мы с благотворительной организацией помогаем пенсионерам. Держите вам 500 гривен. Все, хорошего вам дня. Так все, Бро, не знаю, без слов. Итак, друзья, наша благотворительность, наконец-то выговорил, подошла к концу, деньги раздали, камера села. Едем сейчас с Максом решать дела. Как зарядились, да? Да заряд энергии вообще. Как ощущения? Вообще? Да огонь просто. Что тут сказать? Ребята, ну, да, это да, реально. Надо, круто. надо пробовать Надо это, все. это делать надо просто. Делать. Сейчас едем решать дела. С таким да настроем. Да, Кстати, конечно. Макс ведет канал по заработку. Подписывайтесь на канал по заработку. Ссылки будут все в описании на все каналы. Там будет много всего интересного. Я буду рассказывать о новых инвестиционных проектах, рассказывать про инвестиции в акции, в золото, в крипту. То есть я буду полностью показывать, как я инвестирую. Также ребята будут выпускать видео по обучению, делать тоже обзоры на разные проекты. Какой вывод из этого всего мы можем сделать? Отдавайте деньги, но не не, просить. не попрошайничайте. Да, не я учу людей отдавать. Это две разные вещи, да, отдавайте и попрошанчить. Потому что после этого видео, после всех таких благотворительных видео, мне в личку начинают писать, Тарас, ты же раздаешь деньги на улицах, дай мне денег. Ребята, не просите, сами отдайте. Да, скидывайте мне деньги в личку, а я их буду отдавать бабушкам. Шутка, конечно же, я никогда у своих подписчиков денег не прошу, никогда. Если кто-то спросит от моего имени деньги, это фейк, это развод. Много мошенников в Инстаграме, в ВК. Так что, ребята, это очень важно. Отдавать могут... Все абсолютно. Все. Неважно, сколько вы зарабатываете. Хоть тысячу рублей в месяц, но 10 рублей вы отдавать можете. Понимаете? Один процент, пять процентов, два процента. Каждый из вас может отдавать. Просто попробуйте. Лучше попробуйте, не откладывайте это на завтра. А сегодня прям пойдите. После и... этого видео. После этого видео. Вот да, вам мотивация. Отдайте. отдайте просто. Реально, столько получите позитива. Встречается негатив, но очень редко. Сколько? Да, вот да. Два человека, два да? Два человека, да. А в основном все желают, благодарят. Это реально круто. Итак, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на все каналы, ссылка в описании. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, там много пользы, мотивации. И обязательно, обязательно поставьте... поставьте этому видео лайк, конечно же. Всех люблю, целую, да? Или это твоя фраза? Это моя, тут уже не надо. Поставь лайк, это общая фраза, знаешь. Да, Да, да, да. Всех люблю, целую, а ты? Что всем говоришь? удачи и всем пока, ребята Пока